О, больной, або подлюка, або тому, как жизнь одна. Это такая городская штука, хошь, ну, хошь, обьешь а до дна. Кто зальёт ее шампанский, а кто крошкой своей, Заводи, тифчик шпанский, замадила тифчик шпанский, Замадила тифчик шпанский, сердцу будет веселей. Телевизор, телевизор, телевизор. Вниз, Новогодний шар залис Пихвар елки Ежик бриты видят радостные сны. А со старым все мыквиты, а со старым все мыквиты, а со старым все мыквиты, Перед новым все равны, А вот и старые проводили, А вот и новый наступил, А вот что черт проводили, как тот что-то вот наступил, да о старый ясе той, какие здесь обморы кишарят. Последняя фраза, она потрясла меня до глубины души. Это брат Евгения Николаевича Быкова, который служил срочную где-то в морском стройбаке на Дальнем Востоке. Через три года человек вернулся на Урал, приехал в Москву. И где-то в августе в подземном переходе на Тверской он увидел небесных созданий в мини-юбках. Вот представляете, матрос так встал и сказал эту гениальную фразу. Старый, я седой, какие здесь обмороки шарят. Я, как старый лингвист, до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу. Кроме эмоций, мы ничего в голову не лезет. Ну так вот, нарочно не придумаешь. Кстати.